Давайте попробуем понять, что такое площадь. Площадь — это число, которое ставится в соответствии ограниченной плоской фигуре. Площадь фигуры обычно обозначают буквой S. Теперь попытаемся установить свойства этого числа, выяснить, как его можно найти. Вполне очевидными выглядят следующие свойства площади. Свойство 1. Площадь фигуры является неотрицательным числом. Свойство 2. Площади равных фигур равны. Свойство 3. Если фигура разделена на две части, то площадь всей фигуры равна сумме площадей образовавшихся частей. Еще нужна фигура, которую мы примем за эталон для измерения площади. Единицу площади. При этом не следует забывать, что уже имеется единица измерения длины. Свойство 4. За единицу измерения площади Принимается площадь квадрата со стороной равной 1 единице длины. Другими словами, площадь квадрата со стороной равной 1 единице длины равна 1 единице площади или одной квадратной единице. Например, площадь квадрата со стороной 1 метр равна 1 квадратному метру. Все фигуры, имеющие равные площади, называются равновеликими.